Перед нами печь Кумулус КМЛ-60НБ, знаменитая печка от САВА с камнями спереди. Мы ее достали из коробки уже, сегодня наша задача... Поменять в ней тены. То есть смысл в том, чтобы из 6 киловаттной печки сделать печку четыре с половиной киловатт. Но в принципе действия те же самые, если мы хотим просто заменить тен на новый. Специальной подготовкой обладать не надо, чтобы это сделать. Так, открываем крышку всех ее органов управления, так сказать. Закрутили, а? Ну вот, здесь у нас такая картина получается. Таймер, термостат, главная колодка для подключения. И вон там наши тены. Нам надо их все будет отсоединить. Будем менять средний ТЭН. Вот этот. Вот этот. Так, я сначала снимаю контакты с него. Как-то у меня лихо так получилось с первым теном. Запоминаю серенький слева, синенький справа. Это, в принципе, не очень важно, но для четкости. Так, откручиваем держать, держащий болт. Я вот поддерживаю той рукой внутри чтобы он там не упал сразу так достаем центральный болт Опа. теперь снимаем пластинку держателя и прокладки Одна и вторая. Так. Ну все, там достаем. Пластина вот там внутри держит тен. Вот сзади открутили болт и достаем ее. Вот видите, пластинка вот эта, оп, достается оттуда. Теперь мы легко можем извлечь стенд, который мы открутили. Достали, в принципе, такой же откладываем в сторону. Берем нужный нам тут тонкость, вот, про которую я хотел сказать. Вот здесь вот двойные контакты. Причем не очень удачно сейчас мы их подправим, да? Так. Это ни на чем не сказывается, то есть. Часто задают, часто иногда задают вопрос, вот тенс, у которого вот такие двойные штучки, а вот оригинальные, у которого одинарные штучки. И типа, мол, у правильных тенов должно быть либо одинарные, либо двойные. Это ни на чем не сказывается. И тены бывают как такими, так и другими. Это просто форма вот этого вот контакта, который сделали на заводе. И на процессе никак не влияет. Мы просто наш контакт в печке подключим на одну из этих двух клеммочек. Я сейчас немножко их раздвинул для удобства. Вот. В принципе, поехали. Вставляем. Куда-то я Так, вставили. Теперь резиночки. Пластина вот эта прижмет эти резинки, поэтому все будет положено. Так, ну вот, готово. Теперь болты держать. Ой, тяжело тут дотянуться немножко, но возможно. Вообще самое главное во всей этой катавасии то, что надо аккуратно все делать, потому что очень много режущих частей у печки. В принципе, вся вот такая вот нержавейка, не зашлифованная, она легко режет кожу, к сожалению, постоянно травмы такие можно получать порезы во время работы с этими всеми делами. Вот, посильнее прикручиваем. Так, надеваем контакты. Точно так же, как в прошлый раз. Чуть-чуть сначала поджимаю. Немного буквально, но чтобы было плотнее. И надеваю. В данном случае на любой из этих вот двух. Я выбрал верхний, потому что удобнее. Оп, надел. Ну сидит плотно. Так. Теперь второй. Все. Все три тена заменили. Все тены мы поменяли. Возвращаем все обратно. Дело. Ставим печку. Так. Вот эта вот пластинка... В принципе, молодцы с того, что они это сделали, потому что это дополнительная защита и дополнительная долговечность для тенов. Так, теперь аккуратненько надо эту пластинку нам тут прикрутить. Вот это вот задача не из простых, как бы. По крайней мере, мне не очень нравится. держится внутри все это пластина закрыла контакты все прекрасно и закрываем задник последнее действие которое осталось нам совершить так как-то тут он загоняется вот под эту вот штучку вот так и прихватывается двумя болтиками. Прихватывается двумя болтиками. Ну вот, прикрутили нижнюю крышку. В принципе, на этом смена тенов закончена. Все у нас получилось. И в итоге мы имеем Кумулус 4,5 киловатта вместо изначально 6 Вот Бирочка, конечно, теперь не соответствует, но желание клиента закон попросили, мы сделали.